Тогда начинаем, да? да? Еще раз привет, друзья. Всех вас рад я видеть на нашем э, презентации. Так, здесь вот Татьяна, Шахло, Валентина, Диля, Борис, Азиза. Ну, давайте включим камеры, чтобы можно потом э, увидеть друг друга. Так, меня зовут Сухроб Бадулаев. Я из Узбекистана, с города Бухарай. В сетевом мне, я уже 4 года, скоро 5 лет будет. Я сам 14 лет работал предпринимателем в виде. Ну, в основном продажи работал я, торговой занимался. Вот. У меня я еще в России магазины были, в Узбекистане. До сетевого я уже был обеспечен, слава богу. Но сетевой меня, меня принес моя болезнь, если так взять, потому что я болел хронический бронхит аллергический. Тем более у нас в Бухаре сухо, вот. и я очень много кашлял, не мог даже так получался, даже не мог говорить толком нормально. Да? Вот поэтому я уехал во Владивосток, в Россию, ну, потому что там у меня были родственники. И там я два года, почти три года жил, потому что там, оказывается, э, это, погода такая влажная. влажная. Вот, правильно. Но у меня здоровье ничего не изменилось. Ну, немножко там улучшение было, но все равно болезнь была и поэтому я сам искал выходы и когда я познакомился с бадами и вот это дало мне эффект и когда я получил вот эти бадами как сказать эффект результат и когда я рассказал другим тоже и когда они пришли После меня, вот, я сам еще не был в бизнесе и увидел, как я заработал деньги, и вот это прибликло, и я начал э, изучать сетевой маркетинг. И там я увидел очень много возможностей. Э, первая компания у меня была «Ганэкзил», вторая компания… В Gun Excel я как бы узнал про сетевой, если так взять. Э, Вторая компания у меня Джанес Global была, тоже э, американская компания. Но там я уже, как бы, ну, если так взять в жизни, как бы эта школа была. У меня уже 11 классов, я в школе учился. Я очень много чего научился там. Э, у меня спонсоры были тоже с России, много чего научили. Благодарим я им. И, ну, уже конкретно узнал и уже э, знал про сетевой стопроцентно. И третья компания. В э, 2021 году в октябре я начал работать э, с TLC TLC э, для меня это было как бы новшество. Э, тоже американская компания. Э, привлекло меня, что здесь входы очень маленькие, потому что э, уже там большими пакетами, да, входить, поэтому вот это привлекло. И знаете, что очень э, привлекло меня, продукция, которая очень быстро действовала, да? э, потому что если в торговле, вот я знаю, что если в торговле э, есть у вас продукт, быстродействующий, быстро, который действует, и результаты быстрые, э, люди очень много интересуются этим. И вот я начал с компании с TLC начал работать с октября. И я хочу вот дать презентацию нашей этой компании. И, и знаете, вот я для себя сделал вот такой инструмент. У меня сейчас, значит, встроено не то, что не видно, да? Всплывает. Ну, я так буду рассказывать, вот такой инструмент вот, на русском и на узбекском. Это многие знают, да, дистрибьюторы. Спасибо Варламу, он вот этот классный инструмент сделал. Это для чего хорошо, вот когда вот выходим на этот -а презентации, да, встречаемся вживую. Это как бы шпаргалка. Здесь все написано вкратцем, и смотря на это можно и рассказывать. Давайте начнем. Компания TLC создана в 2003 году. Был основатель Джек Фелланд, и он э, начал работу в своем в подвале у дома. Вот. И сейчас вот, э, уже э, 20 лет почти, и у него уже у компании очень большая штаб-квартира. Вот. Это и о, -о, о многим может сказать, что компания очень быстро и очень хорошо развивается. Э, у компании уже 20 представителей по всему миру и один. Один из них в Украине, в Киеве, и один уже э, в России, в Москве. И дай Бог, скоро будет в Узбекистане тоже. И больше 80 долларов миллионеров уже у компании. Да, вот, э, можно уже задать вопрос себе, что если у компании столько миллионеров, это значит, что компания очень хорошо развивается и, и очень много платит да, вот, дистрибьюторам. И если Значит, если здесь доллар-миллионер есть, и мы можем тоже зарабатывать. Вот. И что еще привлекло меня? В 2019, 2020, 2021 году компания была номинирована самой лучшей MLM-компанией, где можно зарабатывать. Да, как сказать? Вот. Самое лучшее место работы, да, вот так, да, вот правильно вот так если назвать. И вот это тоже о многом может сказать, что в компании очень можно хорошо зарабатывать. И что привлекло, что компания доставляет э, больше, 100, э, компания, международная компания, и э, здесь, если хорошо научиться, можно сидя даже, не выходя из Узбекистана, можно зарабатывать большие деньги. Рассказывать, им, а компания доставлять будет 150 стран продукцию да? вот и меня вот привлекло очень привлекло меня вот ключевые ценности компании потому что если изучать эти ключевые ценности вот мы самые мусульмане да вот по исламу тоже вот очень подходит да, вот здесь вот первый ключевой вот, допустим ценность мы всегда жаждем большего, да. Все люди жаждут большего, их все хотят очень много зарабатывать, да? и очень много чего хотят. И второе вот страсть, наше топливо. Если э, страстно работать, да, вот, любить свою работу, здесь можно очень э, много зарабатывать, и э, очень много людям можно помогать. И здесь э, что еще понравилось. Здесь можно, развлекаясь, выполнять больше работы, да? И когда я вот, вот это прочитал, но не думал, что здесь можно еще развлекаться, но когда я увидел прямые эфиры вот в Фейсбуке, в Инстаграме, и когда мы еще начали сами тоже прыгая, играя, зарабатывать деньги, блин, вообще, если так взять, очень классно было, потому что я сам лично заработал больше тысячи долларов, только в челленджах. Вот. И еще одна ценность, мы любим друг друга, точка. Да? В жизни, если так взять, мы должны друг друга любить, потому что, когда есть любовь, везде хорошо. Благодарность – наш образ мышления. Мы должны всегда быть благодарными. И я сам вот лично благодарен компании, потому что создала для всех вот такую компанию и продукты, да, и очень благодарен, и насчет благодарности можно еще больше развиваться. Наш стандарт давать больше, чем ожидается. Вот, если честно, в TLC я что увидел, не ожидаешь, очень много акций, очень много промоушены, да и люди все довольны да? вот, вот как раз сейчас я показывал что вот у нашей дистрибьютора Амира, вот когда она купила 15дневный челлендж ей подарили там скакалку кепку да? там держатель для нутра да вот потому что человек сама не ожидала но вот это, вот такие подарки делает компания и что хорошего здесь последнего ценность Здесь не ищет компания, мы тоже не ищем легких путей, здесь мы все делаем правильно. Вот это притягивало до да, меня, вот поэтому я решил э, сотрудничать с этой компании. У компании очень э, крутые продукции и больше 30 продукции у компании производится. Да. Из, них, из них самый флагман вот этот ESO-T оригинал. Я сам люблю этот чай, мы всегда уже, мы дома почти уже год будет, каждый день пьем этот чай. У нас уже это не кончается. И из 9 э, трав он сделан, и что хорошего, что он э, уже в 3 дня дает эффект, он показывает о себя, потому что хорошее ощущение, когда люди, э, потому что, смотрите, сейчас у людей очень большая проблема, это вот как сказать. Хабзячи себя, Да, запор, да, вот запор сейчас очень, у людей очень такая большая проблема. А вот очень помогает и очень хорошее отщение делает, да? И не только отщение там в кишечниках. Почки там, потому что я сам, э, результат у меня был, э, у меня вот вышел такой большой же камень. Вот это очень хороший результат. Еще такой вот крутой продукт, Метробург. Вот, таких зашип бывает. И еще вот э, банки вот такого. Ну, хорошего. Есть больше 148 микроэлементов, Ага, вот, открыли, да? Да, смотрите за микрофонами, чтобы не мешать другим. Сейчас, минутку. Вот, очень крутой продукт, э, очень больше, много результатов. У детей моих результаты. Э, и мы очень любим этот продукт, всегда э, потребляем. И мой любимый еще продукт Energy. Но э, когда вот вместе, если потреблять с нутробурсом очень большой э, такой энергию дает. да Если утром встали, вот целый день работаете, не устаете. Очень крутой продукт. И еще я люблю кофе Делгадо. Я сам люблю этот кофе, но сейчас закончился, жду, сейчас я заказывал. Тоже крутой продукт. И вкус такой, да я даже не думаю, что я еще встречу какой-нибудь кофе, такой вкусный и еще полезный. И многое еще там разные продукты, вот, допустим, блоссами есть для женщин, да, очень крутой продукт, моя жена вот пользуется, тоже хорошие результаты. Там еще есть вот тичуи, там гано, чага, вот такие очень крутые продукты. Советую всем пользоваться, употреблять, потому что... Этими продуктами, когда вы пользуетесь, да, вы ощущаете себя подра и молодо. Да? Вот, если честно, мне если 40 я себя чувствую как 20, 25 лет. Да? И через эти инструменты, вот эти продукты можно хорошо зарабатывать деньги. У компании есть крутой маркетинг-план. 50-50-50 называется, да, 3,50. Это что обозначает? Здесь я понял одну вещь. В многих сетевых компаниях все люди говорят: только одном: надо приглашать, надо подписывать, да, чтобы у тебя там была организация, да. Но здесь я что хорошо увидел, здесь можно еще хорошо продавать. У компании есть в маркетинг плане э, такой крутой э, как бы промоушен, G5 называется, это 5 клиентов, если вы делаете, вот, допустим, э, за каждый продукт э, компания дает 20 долларов. Если комп, э, продукт сам стоит 55 долларов, да, да, вот, допустим, чат, плюс 15 долларов, это как бы достатка. За 70 долларов вы продали клиенту, вы получаете 20 долларов. Это очень круто. И в месяц, если вы продаете 5 пятерым клиентам, разные даже не только один чай, да, внутрибурс одному продали, energy продали, одному, кофе, да, и пять разных даже продуктов продали, вы зарабатываете по маркетингу 100 долларов. И еще компания вам дает 50 долларов бонус за то, что вы пять пятерым продали такой продукт. Вы даже этот продукт сами не продаете, вы просто рассказываете, а компания сама доставляет, и все вот эти клиенты, они сами через ваш интернет-магазин покупают. Это очень круто, потому что в торговле я э, 6 лет работал, э, в торговле вы должны магазин открывать, там, э, там с Дубая или с Турции, там, э, приносить продукт, да, таскать там, еще продавать, ждать. А здесь даже э, много там э, вложений не надо делать. Да? Вот, вы подписались 100 долларов. У вас, э, вас интернет-магазин дается, который очень полном продукции. И этот э, ссылку, если вы дали там, и человек заказывает себе, он сам оплачивает, и продукт э, доставляется ему, а вы зарабатываете деньги. Вот такой крутой GPF. И еще, кроме этого, если вы два дистрибьютора тоже подписываете, еще вы зарабатываете за каждого партнера по 20 долларов 40 долларов, и 50 долларов еще бонус дает. Это очень круто. Если так взять, вы делаете товарооборот 550 долларов и зарабатываете 300 долларов. Если так взять, по торговле такого процента нигде нету. И компания вот дает... 50 процентов допустим вот 550 долларов товарооборот а вы зарабатываете 300 долларов это очень курса даже больше чем 50 процентов еще у нас кроме этого обучение есть обучение по зуму там офисы есть у нас вот и здесь э, можно подписываться э, даже пакетами больше, если кто хочет да, сделать инструмент. Вот, допустим, я своим предлагаю пакет, где 10 пакетиков чая. Он стоит сам э, 155 долларов. Но я всем рассказываю, что если этот пакет брать, э, во-первых, один комплекс чаем вы регистрируетесь, на 100 долларов, а с двумя комплексами уже 155 долларов. Это вы уже на 45 долларов экономите, да, скидка у вас идет. Кроме этого, я всем рассказываю, если 10 пакетов приходит вы 4 сами употребляете, а 6 уже вы продаете шестерым человеком, да. Допустим, сейчас немногие сразу покупают пакет, а когда вы один пакетик продаете, это не очень дорого. И все покупают, и э, продукт такой шикарный, что в эту же неделю он э, чувствует этот продукт, да, и результат у него, и сразу потом подписывается. Это значит, что если вы шестерим пакетику продали, да, вот по 15 долларов, это уже 90 долларов вам уже возвращается. Вот. И я всем говорю, если человек результат берет, да, вот, из них минимум 2 человека подписывается И от этого уже у вас организация появляется. Это значит, из двух у вас по 40 долларов, 8 долларов тоже возвращается. Так получается, что вы 155 долларов вложили, а 170 долларов вам уже возврат. И кроме этого еще 4 пакетика вы сами употребляете. Вот такой у нас крутой маркетинг-план. Если вот дополнительно... эти побольше узнать вы можете э, обратиться э, кто вам кто вас пригласил в этот э, презентацию и узнать побольше и вам расскажут полностью э, маркетинг план и у нас еще есть э, кроме этого очень хорошие результаты э, даже здесь есть у нас партнеры которые получили результат и мой Самый хороший результат, что у меня, вот, меня не тревожит моя болезнь хронический бронхит аллергический. Вот вы сами уже видите, что я 30 минут рассказываю да? и не кашлю, потому что эти очень хорошие продукты помогают мне. И у нас вот город, бухара это сухая да, погода. Если так взять, такой болезнь здесь очень трудно жить. Я уже три года здесь живу, больше года уже я вот употребляю наши продукты. Вот, энергия, чай. И у меня очень хороший. И у нас в семье тоже хороший результат. У папы у него сахар нормализовался, у него давление нормализовалось. Да? Вот. И вот такие очень крутые результаты. Вот. И основное, что здесь продавая такие крутые продукты, да, крутые продукты, можно еще зарабатывать очень хорошие большие деньги. У меня в организации уже есть э, партнеры, которые в неделю 100 долларов, больше 100 долларов, 200, 300. Есть такие партнеры, которые зарабатывают, которые 500, вот, вот такие деньги. И здесь можно очень хорошо зарабатывать вот так. И я сейчас Приглашаю партнеров рассказать о своих результатах. Если у кого есть здесь результаты, можете подключить микрофон и рассказать о результатах. Вот Сергей Попов поднял руку. Саш? Да, добрый день всем, добрый вечер. Меня зовут Сергей Попов, мне 36 лет и я живу в Украине. Я счастлив, что нахожусь в компании Total Life Changes, действительно, я благодарен от Сухробу за прекрасную презентацию и компании, и ценностей, очень важно, потому что, действительно, ну, эти ценности, мы просто переживаем в, в этой компании и чувствуем, особенно при общении, коммуникации с людьми, и шикарные продукты, Настолько меня вдохновила твоя презентация и вообще рассказы по результатам, что я взял вот новую бутылку NutraBurst и прям вот захотел ее сейчас открыть и себе налить. Вообще шикарная продукция. Вот э, открываю вот, в реале и покажу, как вот запечатана у меня большая бутылка есть. Также вот в маленьком формате такая бутылочка. Тоже очень прикольно, очень удобно и экономично. И... В плане финансовом очень классно. Если, допустим, у человека нет возможности сейчас приобрести большую, он может себе маленькую приобрести. Вот. И очень важно, я также был в компании, ну, перед этим был в другой компании, GNS, вот. и для меня лично очень важно, чтобы продукт был вкусным. Первое, если он будет вкусным, значит, люди его будут пить с удовольствием. А если он еще будет результативным, а вот этот продукт очень эффективный и результативный. Мы его просто вот так наливаем себе чуть-чуть достаточно и с удовольствием выпиваем. Так что за ваше здоровье всех. Вот это действительно тост за здоровье. Вот мне сетевой бизнес первое, что вложил, это правильные привычки правильные привычки и прекрасное общение со своими единомышленниками по результатам хочу сказать, что я люблю заниматься спортом и вот эти продукты дают мне шикарную энергию, заряд сил, бодрости, выносливости и я прекрасно при этом восстанавливаюсь, что немало важно, потому что после спорта, если ты занимаешься один день – это одно. Когда ты занимаешься 2-3 недели, две недели, то твой организм должен восстановиться, и при этом э, ты его должен э, правильными вещами насыщать, не просто там картошкой, макароной, пастами и всем остальным, мороженым, к примеру, или шоколадом. Это все хорошо, но для восстановления организму нужны другие вещи. И вот эти на самом деле вещи есть в компании Total Life Changes. Они комфортно для использования это очень важно они вкусные они шикарные результаты дают и при первой же при первом же применении а я сати, вот основной продукт который очищает наш организм почувствовал бодрость просто лучше сон у меня нет проблем с лишним весом как, как бы какие то есть там недостатки по пару килограмм нужно убрать это все спортом достигается а вот этот мой любимый продукт тоже Energy, который дает мне заряд силы и энергии, реально очень э, такой приятный, приятное ощущение. Просто ты себя чувствуешь хорошим, адекватным, нормальным человеком. И кстати, этот продукт вот весь помогает бороться со стрессами. Э, мы сейчас живем в такое время, что большой поток информации и, естественно, мы очень сильно, сильно влияем, на нас сильно влияет эта информация стресса и усталость, то есть ну, продукт просто спасения. Я очень счастлив, благодарен за то что есть такая благодарен Богу за то, что есть такая компания, за то, что у нас шикарные владельцы, что немаловажно, с, э, сердце, с мягким человеческим сердцем, которые да, понимают нас и стараются работать для нас. Поэтому всем желаю успехов, удачи и самых э, прекрасных результатов. Благодарю за слово. Давайте Спасибо, я Сергей. поделюсь, а потом передам Вале Иванченко. Хорошо, выздорове. Меня зовут Александр, мне 47 лет, я живу в Украине. Я в компании два года и пользуюсь всеми продуктами. Но самый мой первый продукт, я, конечно, начинал с Yasuti Original, это Detox, который помог мне без всяких диет и физических упражнений наладить порядок в своем доме, внутри себя, своего организма. За счет очищения организма я сразу же с первых применений почувствовал, как работает этот продукт. У меня начала появляться больше энергии, мне перестало хотеться днем спать, я ночью начал высыпаться, вот утром просыпаешься, неважно, в какое время ты ляжешь спать, но ты просыпаешь, просыпаешься, и ясность, вот, ну, ясность ума такая. Вот. Быстрее мышление, то есть в объемах ушел немного, вес начал уходить, и этот продукт является основой. То есть, энергия. Я вот сейчас я всегда, когда кушаю, вместе с едой, я пью этот чай заварной. И он всегда вот дает прилив энергии, такая бодрость. Я всегда говорю, как чувствую себя, вот как в 10 классе. И передаю микрофон Валентине Иванченко в Израиль. Всем привет. Неожиданно. Спасибо, Да, ну, всегда надо так, неожиданно, чтобы не успела это отстаться. Сейчас я живу в Израиле. Последние три недели до я жила в Украине. Немножко пришлось переехать, но мы все, мы, мы все удержим. Мой любимый продукт, их, наверное, все. Начиная с чая, я без кофе я утром не просыпаюсь. Сейчас я для себя, благодаря, ну, открыла блосоми. Очень шикарный продукт для женского организма. Благодаря ему я прожила последние... Четыре месяца во время войны в Украине. Не было сбоя в организме женском. И у меня есть ребенок, ему 14 лет. И как мы знаем, что в 14 лет это идет переходный возраст, проблемы с кожей, то благодаря нашему чаю и нашему продукцию для лица, мыло, риджуф, мы ушли от такой проблемы, как высыпание, как акне с периодичностью появляется, потому что меняем климаты, но я знаю, чем можно убрать. Я каждый раз, я очень люблю нашу компанию, очень люблю наши продукт, продукты, они ведь всегда со мной, даже сейчас, когда я уезжала в Израиль, в первую очередь в чемоданы я положила продукцию. И вот неделю назад я для себя, мне пришел такой заказ в Израиль, я делала... Мы делали заказ один плюс один была акция Бога. Я его открыла для себя. Еще не могу сказать, как, какие результаты, потому что еще не вижу таких сильных, но это очень крутой продукт, который, думаю, мне поможет привыкнуть к этому климату и поддержать свой организм. Очень любим Нутробуст. Это шикарный комплекс витамин. Да, у меня в холодильнике стоит, потому что здесь очень жарко. Здесь сегодня было 35 градусов в тени. На улицу боюсь выходить, потому что можно немножко сгореть, но такое вот. выдержим это. Поэтому благодаря нашему продукции, благодаря нашему чаю и всему, что окружает нас, нашим обучением, мы с легкостью можем пройти все какие-то незгоды, как у нас говорят на украине, на украинской мове, и ну, выдержать все. Я очень благодарна то, что есть у меня компания, есть мои старшие спонсоры, которые никогда не оставляют нас в покое. спасибо. всегда с нами, в любое время, когда нужна помощь, они готовы помочь. Вам спасибо за такие презентации, они очень важны, потому что иногда мы можем упасть духом, но когда мы приходим и послушаем, что говорят люди, и как горят люди нашим бизнесом, ты просыпаешься, ты становишься бодрее, там, веселее и понимаешь, что ты в правильном времени и в правильной компании. Всем спасибо. Валя, твое здоровье. Катерина, давайте теперь вы поделись. Потом Татьяна, потом Амира, Азиза, Диля и Борис. Добрый вечер. Меня зовут Екатерина. Я из Мариуполя. Ну, в данный момент я нахожусь в Киеве. Ой, что в компанию я пришла на продукт, который делает детокс. Меня это очень заинтересовало. Я первые дни сразу почувствовала прилив энергии. У меня хорошо стал наладился метаболизм. Я стала энергичнее. И чуть, чуть позже я заказала уже нутробурс, показывали уже. Наше жидкое золото, которое пополняет наш организм всеми витаминами на сутки за одну ложку. И, проще говоря, я очень довольна своей компанией, довольна продуктом которая работает. И ощущаешь очень люблю кофе Дельгада. Это тоже наше чудо. И много других продуктов я принимаю. И я еще хочу сказать, что мне 68 лет, и я не пользуюсь аптечным препаратом. Это меня очень радует. Так что, пожалуйста, приходите, пользуйтесь, попробуйте наш продукт, ощутите результат, и оцените его. Всего доброго. Next, следующий, давайте быстренько, у нас времени мало. Кто там, Таня может или кто? Давайте Шахло, Зиза, Диля, Амира, кто там? Включайте микрофон. Здравствуйте, давайте Ярс. Хорошо. Говорите, говорите, я подождем, сразу доеду до дома. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер всем. Я рада вас видеть. Я в Телси уже полтора месяца, но я ходила с колебаниями, но сейчас уже думаю, что я полюбила Особенно наши шикарные продукции. Я пью сейчас Хэсэн, вот он у меня с собой. Обязательно, в первую очередь, я пила чай полтора месяца, я уже не пью наш узбекский зеленый чай. Я уже отвыкла, сейчас привыкла к этому, чаю. я без него жить не могу, так можно сказать. И я сейчас пью очень наш любимый, всеми любимый NRG, а также я недавно заказала, даже выиграла один плюс один веселой пятницы, наш любимый, я уже неделю пользуюсь, Реджов. Думаю, что, что скоро слишком помолодею. Мне 56 лет, и я уже прилив чувствую, что такой прилив у меня, что... Действительно, я была раньше в компаниях, работала, пила разные, разные БАДы, но таких БАДов я еще не пила, оказывается. Вот наш наставник Сухров Байдуллаев всегда говорил, что вот заходите, работайте, но я его полтора месяца не слышала, я была глуха и слепа. Но сейчас он мне открыл глаза, и я рада, что я в ТЛС, что я вместе с вами, и думаю, до конца с наставником Сухровым Байдуллаев я буду. Я обещаю, что мы Построим самую большую команду в Узбекистане, я это обещаю. Спасибо всем. Спасибо. Здравствуйте, друзья, меня зовут Татьяна Ботнер, я родом с Молдавии, но живу в Москве, мне 39 лет. С продукцией Телси я знакома два года, я принимала продукцию Телси в Москве, в Молдавии, во Франции, опять вернулась в Москве, и они везде одинаково работают, и у меня есть результаты скажу только за июнь месяц минус 4 килограмма минус 4 сантиметра с объемом больше энергии лучше сплю а, не болят мышцы как говорит сергей э, в один день я попробую заниматься спортом здесь в парке и поскольку сейчас едут э, продукты с, с америки я три дня восстанавливала у меня такая адская боль то есть начали ценить вот когда останавливаешь принятие этих продуктов, ты понимаешь их эффект. Они очень классные, дают энергию, волосы, кожа улучшилась, ногти начали расти лучше. Да вообще они все классные. И что интересно, что один продукт круче другого. Они такие шедевры просто. Я просто в восторге, я влюблена на них и желаю и вам влюбиться в наши продукты, использовать и зарабатывать вместе с нами деньги. Спасибо. Давайте, Амира, берите микрофон. Амира, еще Шахло, Диля остались. Доброй ночи. Я скажу вам, всем партнерам, коллегам и нашим наставникам. Я благодарна Богу, что я попал в эту компанию. Благ... Конечно, и благодаря Господу в первую очередь, потому что я не жалею в этой компании, что я попала, потому что действительно, когда они мне делали презентацию, у меня не входило ничего, потому что я уже думала, никакой семьи я работать не буду, потому что у меня был негатив в других компаниях, я не буду озвучивать каких, просто были такие негативы, и я... Сказал, нет, не хочу уже в этой компании в какую-либо. Но, в общем, я увидела Азизу, моего наставника с бывшей командой, с которой мы работали с ней вместе. Увидела и сказала, все, я с ней буду работать. Если она будет работать, мы вместе будем работать. Ну, настоял Сухроп, наш Убайдалав, мой наставник. И как-то так получилось, что Бог поддержал меня. И я как-то попала в эту компанию, это так здорово. Я начала с чая, я сказала, если я начну себя, и у меня обойдут результаты, я буду в этой компании работать. И у меня э, был шейный остеохондроз, я была в Замине, у нас есть такое место, это Вторая Швейцария называется, да? А, я сказала, да, что меня зовут Амира, я из города Самарканд, древнего нашего. Вот. и в зоне. Я там простудилась. У меня шейный астериходроз был, и с стериходрозой я попала. У меня рука, левая рука болела, и левое бедро. Вот седаличный нерв у меня был простужен. Я пропила чай. Вот этот вот наш. Месяц я, я с 20 мая я уже поступила в эту компанию, сразу зарегистрировалась, Это пропила чай. Я в общем в комплексе пропила все, почти все. Сейчас я делаю, значит, крем Риджов. У меня очень хорошо пошли результаты, честно, если сказать, можно, да? Вот это лицо у меня подтянулось. Мне 57 лет, и, мне никто, и у меня энергия, в общем, зажгла. Как... Я не устаю. Я сейчас работаю как робот, если честно сказать. Поэтому я благодарна Богу, что я в этой компании. Спасибо вам всем. Спасибо. Давайте вот еще шахло у нас. Диля, шахло. Так, кто тут? Фон, я Фон, я то... Акива появился. Акива, результат, расскажите свой. Микрофон. Да, да, да, включил. Сейчас минутку только дай самолету пролететь здесь, потому что он делает шум большой. Э -э -э -э меня зовут Акива, мне 65 лет, я живу в Израиле. Я начал использовать продукт год и месяц назад. И я сбросил 3 килограмма через 2,5-3 недели. Фактически каждую, каждую неделю слетел с меня с килограмм. Но после полтора месяца у меня вышел гигантский камень, такой, который врачи не понимают, как он мог выйти без операции. Я чувствую, что я получил свою жизнь в подарок, получил кучу энергии, благодаренный продукту Богу всем, кем могу, и Александру, который мне привел в этот месяц э, бизнес. И желаю всем всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Диля еще у нас тут. Диля осталось. Здравствуйте. Добрый вечер. <как> Добрый вечер. Да, тоже еле-еле дошла домой наконец-то. Сегодня поздно уже. Слушаю всех, смотрю сухроба. И постоянно у меня, да, постоянная благодарность у меня ему, вы сами знаете. У меня мой сетевой бизнес, по-моему, связан с этим человеком. Вот смотрю на Сухрова и <смех> я могу смело сказать, что я в сетевом маркетинге благодаря этому человеку, честно. Потому что до этого, если я была знакома, так скажем, с нутрицептикой, мы как бы пробовали, отправляли, пробовали опять, смотрели. А чтобы это было еще с заработком связано, и еще направленное русло, я узнала это, конечно, с этим человеком. Поэтому с этого момента, когда я в 2019 году познакомилась с компанией, с продукцией, Джанес и Сухровым Байтулаевым, вот жизнь как бы круто изменилась. А дальше у нас уже пошли еще круче вот продукции ТЛС. Вот сегодня только меня спрашивали, говорили. Вокруг очень много компаний, даже не знаешь, которые пробовать. Я говорю, а ты попробуй вот именно вот нашу продукцию. Потому что здесь и как бы очищаешься, детокс, мощная детокс-программа, без вреда, это БАДы и очень легкий, по крайней мере сейчас, вот я просто до этого и в эти дни не видела такую легкость, вот как бы берешь, подписываешь и идут как бы прибыльные деньги. И результат. В общем, каждый день я слышу результат, слышу результат от моих клиентов. И советую, смело советую пройти очищение чаем, пропить нутробурс и пользоваться всей продукцией, потому что тут... Вот я сейчас в эти дни пью кофе Дельгада, и я очень рада, Прям это вот э, чудо. Если внутробурс мы называли э, жидким золотом, а тут вот э, кофе тоже мне вот понравилось, тоже прям золотой продукт. И девушкам, э, женщинам советую Resolution тоже э, смело. Э, сегодня спрашивали, как же мне купить или что же мне сначала употребить кофе или э, Чай с резиолюшным, я говорю, одно другому не мешает. И, в общем, на вкус и цвет товарища нет. Поэтому чай, я осуществляю, это, конечно же, в первую очередь очищение. Должно быть все заболевания от кишечника у нас. А дальше уже выбираешь сама энергия нужна тебе. Пожалуйста, кофе, энергия, весь комплекс, там и кальций, и кальций вот то, что я вот пропила эти продукции, поэтому я очень рада, что я с вами здоровею день ото дня и зарабатываю, и делаем результат нашими детками с, с моего центра. Это различные диагнозы, поэтому, хотя мы говорим, что БАДы это не лекарство, но они... Лучше всяких лекарств, они есть очищение, значит, есть и здоровье, и деньги есть. Поэтому я желаю всем записаться, попробовать, обязательно попробовать эти продукты. И очень, ну, в общем, нужно попробовать сделать, и дальше они сами уже посмотрят. Поэтому спасибо всем. Спасибо. Угу. Ну все, сухруп, наверное, все, завершаем тогда. Да, да, вот такие вот очень классные результаты, как Диля сказал, зарабатываем, молодеем, здоровеем, короче, меняем жизнь людей, как Телси обозначает, меняем людей в хорошую сторону, тотальные изменения. Спасибо всем. Всем удачи и процветания. Взаимно, спасибо. Еще вот с Здравствуйте. мы